Это, наверное, поздние какие-то советы. советы. А какая цена у вас? А сколько это стоит? Военный, ну, это царизм. Российская империя. Более редкая разновидность. Номинал вверху. Две копейки. Сколько денег По такая стоит, как думаешь? Ну, тоже достаточно интересная. Да, да, влогеры. <свят> Снимаем. <свят> это не советы. Ага. Это Китай, а Китай он же магазинный, масонский тип орла. Как это, оценить эту книжечку? Сейчас штамп же личный, то есть человек себе, коллекционер изготавливал штамп. Итак, друзья, сегодня уже второй день в в воскресенье. Давайте сравним, чем же отличается день субботы от воскресенья. В прошлый раз я был пораньше, сейчас немножко попозже, хотя гляньте, ну людей немерено, просто немерено. То есть люди пришли э, торговаться, люди пришли покупать себе антиквариат. И сейчас, э, собственно, прогуляемся, посмотрим, э, какой товар есть. Может быть, что-то сразу приобретем у ребят потому что эта тема эта тема интересна вот может быть, кто-то новенький у кого кто вчера не стоял я сегодня что-то приобретут я записываю выпуск не не сам а я с гостем это алекс аверс канал ссылочку на него я оставлю в описании твоя тема я знаю это монеты монеты какая какая какие монеты совершенно верно вот в данном случае мы можем показать и ограничить скажем так Периметр интересов но ну, это царизм российская империя вот это мне интересно в данном случае здесь медных монет очень много их большое количество огромное количество номиналов разновидностей, но конечно же состояние все они скажем так почти в коллекционном состоянии но почти вижу, Да, да лев, безусловно ну, Это все Капанина на самом деле Это Капанина э, Вот, кстати, делал я у себя на канале Обзор интересных таких сочетаний Перечеканов Поддеть это... другой монеткой Да, сейчас я попробую Делал, друзья Понравился вам обзор Вот Покажу здесь, это не перечекан Просто Более редкая разновидность Номинал вверху, 2 копейки это у нас Елизавета, потому что вот 758. Какая цена вот такой монеты приблизительно? Вот, чтобы люди так сориентировались, насколько интересны вещь? Порядка 10 условных единиц. Плюс-минус. Ну, это у нас, в другой стране. Россия, я думаю, у нас Это все. Украина, да. В России там может быть и 20 условных единиц, может быть 15. Ну, только могут возникнуть проблемы с транспортировкой. Ну, иногда таких монет Ни в коем случае нельзя. Более нельзя. многие полиноги сейчас да, говорят, следите за этим, не поддавайтесь. Кстати, недавно видел новость в новостях Виолити типа, по поводу того, что, да, ребята, да. будьте внимательны, не, воз... не старайтесь не вывозить Совершенно такие вещи. Верно. Больше 50 лет и это не уже... Не и не отправлять, да, все. Могут и конфисковать, и вопросы разные. УК данной страны, в которой вы живете. Это двоечка, кольцевичок. Год здесь редкий достаточно. Третий основной. двоечка? А, пардон, это да, да, да. да, Кольцевик, я хотел сказать. Ага. Думаю о втором годе. Второй частый. А вот третий более редкий год. Ага. Это а, кольцевик. Это на какая-то то ли такая это коррозия, коррозия, коррозия побила. То, есть, то есть, ее ни в коем случае не зачистить, потому что все вылезет. Ну, уже ее почистили и уже все а, как бы подорвалось. Все раковины, которые были, они подорваны. Тем более, тут еще механическое какое-то воздействие было вот здесь. Угу. То есть, это не просто коррозия. Вот на солнце очень хорошо видно. Угу. Больше того, еще Шнуровой вот есть гурт, -то его вообще гурт, не видно. Шнуровой. Да. Ну, монета м, не то, что деформирована она деформирована даже на гурте очень хорошо деформирована и кородирована mm -hmm. то есть у нее агрессивно что она была ранилась на да, земле за, самая серьезная наверное, которая может быть вот ее очень mm -hmm. испортила ну, ну просто это все равно она остается монета остается кольцевичком кольцевичком из-за вот этих Полосочка Сколько денег такая окружить. стоит, как думаешь? Ну, в таком состоянии она стоит достаточно немного, я думаю, там от 20 до 30 условных единиц. У -у -у. Может быть, отдадут дешевле даже, учитывая состояние. Ну, плюс Потому ходить что... на такие э, барахолки в чем? Mm -hmm. Можно, наверное, поторговаться Безусловно. прям наживо, подержать монетку, показать. Безусловно, посмотреть. Прикоснуться к истории, увидеть то, что ты да, в музее в не, не, да, да, да, да, не дадут потрогать. Пощупать нельзя, здесь это можно сделать. Что здесь пройдет на эту двушку? Двойка, это Павла. Хороший номинал, интересный. Но ну, опять Состояние же, хочется коррозии. поговорить о состоянии. Да, корона хоть и видна, но все поле повреждено коррозией. Повреждено да. номинал, сохранился более-менее. Ага. вот а здесь конечно грустная сколько ситуация. денег такая да, я думаю от пяти условных единиц там до восьми например не больше больше за нее ну это да. грубо просить скажем так что еще твоему взгляду вот так вот что что понравилось да да ну вот, деньга симпатичная такая она немножко асимметричная заготовка то есть не э, диаметр круга чуть-чуть наружен она вот такая как бы это даже не выкус а такая форма именно форма заготовки немножко Сусок. не прочекал хотя Сусок, высокий рельеф довольно-таки да реверса, да, аверс у нас, подожди, аверс на этих монетах, там где нет, ну, в любом случае, а если Орел. нет портрета, да, это аверс а реверс это, друзья, то, что обращено к портрету или к гербу и так далее, вот в данном случае это герб аверс да, а как вот в украинских это... монетах Аверс, там, где Украина совершенно и Германа. совершенно ре... верно, да, а это реверс. Но если бы мы нашли с портретами что-то, здесь есть, вот, например, Какой-нибудь портрет. Вот портрет, я вижу, что там монетка. Ну, это то ли Древний Рим, не знаю, не моя тема. Ну, здесь вот. Аверс, собственно, у нас мы видим ну, здесь. Вот, конечно, да, да. аверс, там, где портрет. персонаж. Да, здесь реверс монеты. А, а тут история какая-то, да? Или что это легенда, я а вот здесь она по окружности монеты. Кстати, видишь, с аверсами здесь и нет... <палкивание> да нет, ну вот, допустим, это можно брать, естественно, вот у нас аверс представлен всадником <палкивание> Георгием. Это душечка <палкивание> Елизаветы, 761 <-й> год. <палкивание> Тоже а, достаточно <палкивание> интересное, ну, все такое, скажем так, бытового. Вот это неплохая, что, да? кстати, да, пятерочка. Это у нас масон, друзья. Сегодня у меня утром был, кстати, в обзоре рубль масон 1829. -й. Вы видели, это пятерка. Тоже достаточно интересная. Ага, класс. Воды правления 1825 55 1955. Это Николай I. Сколько стоит такая, как думаешь? А, в таком состоянии, подозреваю, 7-10 условных единиц. 7-10, да. Можем спросить у продавца за кадром. Александр, сколько стоит подобный пятачок? Вот у вас. Не подобный, а вот этот именно. 150. Ну, я говорил 7-150. Ну, это чуть 6 с копейками. Угу. Даже чуть меньше 6. Ну, то ну есть красиво, несколько. кстати, кр крылья, я таких не видел, кстати. Аверсов. Это масонские типа да. орла, крылья опущены вниз. Вот я, в российской империи этот период там в меди с 1831 по 1839. Слушай, ну, э, я думаю, ну, может быть приобрести что-нибудь себе, так раз мы здесь снимаем на этом лоточке, как ну, думаешь, взять такого ты, если необычное? Если, если у тебя нет за такую цену, а Саня нам еще подвинется, да? Чуть -чуть. 100 каких-нибудь 40 гривен и он ваш, Особилу, верно? Все, вот Ребятки, гляньте, видите, раз да. мы пришли, будем приобретать, кстати, я думаю, что. Да, все... Алексею с обновкой, причем рельеф вот перьев на крыльях очень неплохой достаточно. Ну, если вот рекомендовать что-то в ценовом диапазоне, mm -hmm. да, лучшее, наверное, здесь мы, ну, сложно нам будет найти, чем это... За, за эти деньги, да? Да ага, Совершенно я думаю верно. в принципе, так, если люди действительно да, вы... да, отлично, сейчас заберем, Отложили, да, отлично. Да. Я думаю, если кто-то что-то заметил, кому нравится какая-то монетка, ну можно и написать, да, но да. единственное, что эта монета не очень дорогие, да, то есть можно, а, может да, быть доступные, доступные, да. Кстати, да. Пишите да. Да, пишите Саша, в комментариях, угодно, э, Саша, подскажем, или... где найти конкретно эти монеты. Да, может быть тут, да, где купить. найти продавца. Окей. Влогеры, да, да, блогеры, снимаем трамвайчики. А это что за тема? Как называется вообще коллекционирование медалей? Нет. Модель игрушки. Ну, коллекционирование трамвая темы такой нет. Я думаю, <с я <с не встречал. Или кто скажет, что это не так, напишите Леша в комментариях. Коллекционирование. Да, а... это к модели. Это все равно масштабная модель один Масштаб вот здесь указан 1.87. В этой теме как у тебя есть? что-то из коллекции? У тебя может на канале да обзор? обзоры. Моделей много, да, очень. у меня плейлисты есть по игрушкам, там много всяких машин советских. А как на них формируется цена? Вот, например, ну конечно от состояния, цена да, да, цена Я не могу сказать, потому что это не советы, ага. То есть это Китай, а Китай он же магазинный, ну а какая цена? Какой доллар? Такая цена на товар. Вот mm -hmm. так формируется китайская цена. Отлично, спасибо. А шикарные вот пуговицы хотелось бы. Я когда-то делал обзоры на них. Замечательные mm -hmm. вообще вещи. У Сани, они периодически пополняются, исчезают, что-то появляется новое. Самая большая, не побоюсь. Вот в такой на видеопространстве самая большая коллекция и что взять, как думаешь, что самое редко, как думаешь, визуально Хотелось глянуть себе. Да, вот либо себе, либо сказал, О, ну, О, вот это. же, вот смотри, обращаю внимание масонский тип орла только масонский тип как это. Ну, вот сейчас сто процентов не могу дать характеристику, ага. потому что сам до конца еще не разобрался. Просто масон и масон. Все нумизматы знают, что это масон. Крылья вниз. Все, есть медные, серебряные, желтые монеты. Желтые это золото. Класс. И есть, как мы видим, друзья, пуговицы. и Отлично. Вот, вот это тоже масон. И... Сколько он стоит, кстати, Александр? 150. И вот с позолотой тоже 150 красавиц. Они тоже представлены, скажем так, скромным диапазоном в истории Российской империи. Потому что это 31-й, ну, в желтых монетах он, по-моему, чуть-чуть раньше. А в меди он всего-навсего 8 лет представлен. А какие тиражи? Вот как понять редкость вот таких пуговицы. вот, например, пуговиц, конечно? О, это, это к продавцу давайте. Это флебутонистика, да, по-моему, пуговица? Филобунистика. Вот, пожалуйста, ваше слово, Александр, ваш выход. Тиражи. Сколько людей было в гарнизоне, столько пуговицы шлепали, да? Ну так, если не вдаваться в подробности. Окей. Сейчас тогда забираем монетку и идем дальше. Ну, сахарница советская. Вот Пробую, это 875, но ну, надо понимать. Вот видишь, да? Звезда. Звезда. То есть это период после 1958 года. Ну, скажем так, это, наверное, поздние какие-то советы. советы. А какая цена? Да. Вот, то есть тут граммов на зависит, да? Сколько тут? Да. А, такая, ну, допустим, серебро еще с позолоты. Вот это остатки угу. позолоты там легла патина уже. Угу. Ну, серебряная она проступает на позолот. Она ее, конечно же, перекрывает. Поэтому она имеет немножко такой неравномерное, скажем, покрытие вот этого поля позолоченного. В данном состоянии вообще серебряные изделия там где-то от одной условной единицы. Но маленький изъян, вот здесь, здесь... Вмятинка, да? Да, то есть нарушена геометрия немножко, это минус. И вот какое-то пятно, ну, непонятного. Uh -huh. Происхождение, я думаю, что телетер, или, или, или какой-то кислотой пробовали. Ну, Серебро проверяли, да, возможно. Бросается. И вот. по деньгам so с, не, без, без веса мы не сориентируемся, yeah. Да, uh, конечно. Ну, на вес там. Грамм 80, может быть 90 даже, может быть и больше. То есть за нее вообще могут просить вот одного до полутора условные единицы. За грамм, да? Для всех информации, чтобы сейчас в рубли, в гривны не переводить. Класс, ну симпатичная. Габриль, да ну, собственно, сейчас это ремень, а что царский? Стоять, да? Да, да, да, я понял, согласен. Нет, есть город, еще да, да, да, сейчас найдем библиотечные всякие у нас эти на, на да, надписи, ошибаюсь, да. штампы, то есть она погуляла по библиотекам, скажем так, союзным. Москва, книгоиздательство Заря. но ну, думаю, при царизме не было. Хотя, хотя могу ошибаться. Заря. Ну, такое название, мне кажется, коммунистическое. Конечно, говоря, да? вот и я о том. Заря. Так, так, да. -то. Хотя все, не знаю, может быть, тут облог. все говорит о том, а, что вообще. это... Цена 35 копеек. Да, это царское издание, текст снять, книга издательства «Заря». То есть, да, да, да, как да, оценить да. эту книжечку? Ну, сложно сказать. Какие-то там ну, 5-10 условных единиц можно, наверное, попросить. То есть сколько? Из домашней библиотеки, смотрите. Лукина Михаила Федоровича. Это очень интересно. Инвентаризационный номер 30. Вот это интересно, да, да. Это штамп же личный. То есть человек себе, коллекционер изготавливал штамп, и, а, номеровал свои и, книги. Да. Разбирайтесь. Конечно, даром. а как же? Ну, о а чем мы даром сюда ходим? Вот. Ну, само по себе издание. Сколько, стоит? Сколько можно? Ну, вы как думаете? Сколько? Ну, вот как Без думаете? реставрации? Сколько вы просили? Вы правильно просите, но дадут, я думаю, 100-150 в пределах. 150, а? А, 150 кому надо, забирайте, Ну не я. Итак, ребят, давайте посмотрим, кто что приобрел сегодня. Итак, мою монетку вы уже видели, только что взял, как говорится, масона, как говорят нумизматы коллекционеры. Шикарно, не то что масона, бомба. Вот Мы сравнивали просто с Мишей, снимали дальше материал, он двоечку брал во внимание, она... Капанина единая, слабая очень. Здесь масон шикарный. То есть это можно назвать инвестиционной монетой. Почему? Ну, перспектива, потенциал у нее есть. То есть Леша за нее отдал, грубо говоря, 5 условных единиц. Ну, я бы ее ценил, если бы продавал 8 условных а. единиц. Сразу же и дали бы. Окей. То есть какие у кого еще покупки, да? Да, вот вот Миша столько... покажет. Миша. Я стол. Это э, ученик Альдара, да? Да. Эльдар, ну мои браво, поздравления, классная покупка у вашего ученика. Получается 18 камней, красный циферблат, в отличном состоянии, обслужен мастером, тикают на ходу. Хороший задний вид, красивенький. Взял за 161 июня. А как думаешь, за сколько можно продать их? 150. Вопросы, а секундная стрелка родная? Не думали об этом пока, да? Ну, да. По-моему, да, потому что она выбивается да. из этого. Либо э, часовая и минутная не родная, либо секундная не родная, потому что цифры соответствуют как раз секундной по цвету подходят. Ага, то есть больше. эти две стрелки могли да, быть а белый, в А в разнобой, Ну, я могу ошибаться или там часовщики. Напишите в комментариях, ребят, как да. вы думаете, какая да. тут, какие стрелки тут родные теме, и которые хорошо. не родные? Угу. Либо это все родные. Ага. Окей. Ну, да, дальше да. что еще? Ну вот такую монету. Олекса ну, что покажу, покажу вам. Это 10 копеек 1860 года. Чем она ценна, то увлекается нумизматикой поймет, что это особый тип орла. Это немножко необычный. Ну вот такой есть характеристика в некоторых кругах. Худоэриум. Угу. Он необычный. И гурт здесь пунктирный. И проба здесь 750 То есть это не белонная, да, вот крупная, если он. Это пунктирный гурт. То есть достаточно интересная и редкая монета. Класс! Он вот такой это... он переходной как... он всего-навсего в 59 и в 60. Все. В 58 совершенно другой, в 61 совершенно другой тип орла. Два года всего-навсего у этого орла. Ну там номиналы от 5, э, по-моему, до 25 копеек. Да и пол... Нет, полтина там уже, она так не считается, как особый тип орла. Ну вот, вот сколько так? денег? Денег где-то 15, наверное. Фуя, а может быть дороже чуть-чуть, не помню. Ага, ага. И супер. И Патина есть такая родная. Ну да, то есть это там... Все ну, приятно увидеть. Класс. Что-то еще у кого-то? Или пока, ну, пока все, все, что все, можно все, показать? Все, пожалуй, все. Друзья, ну видите, заканчивается у нас пока барахолка. Бая, баянист или... Это Бровкин, он 48-го года. А сколько это, стоит? Это ага. Так. Тоже он 2400 продается, 2 минимум вот этот на скамейке сидят. Ого. И... И сколько стоят такие? Они по 600 гривен. Ага. А что еще такое пореже, поинтереснее по по по по по по может быть есть? Да я же говорю, что тут все вот это, малые тиражи. Это Европа, это Куса.